другие подруги давно не выходила в эфир в смысле со своими видео но вот сегодня перед вами а, о чем говорят камни давайте мои волшебные камни подскажут вам что-то наперед может быть разъяснят с другого ракурса не с того с которого вы смотрите на жизнь что-то из настоящего и так в этом видео будет три номера. Эти номеры, тайминг вы увидите под видео. Будут там цифры. Выбирайте свой номер и <coughs> получайте свою информацию. Как всегда объявляю и предупреждаю, что личную информацию все-таки лучше получать на личной консультации. Итак, поехали! Если вы выбрали этот номер, я начинаю Как интересно большинство камней легло в центре в настоящем то есть сейчас у вас насыщенный очень период. Возможно, на фоне событий, которые происходят последнюю неделю или данную неделю, когда вы смотрите это видео, вам может показаться, ваши там три недели назад каким-то просто полусном. Итак, что я вижу, что сейчас у вас происходит сейчас? Сейчас какие-то родительские заботы, у кого есть дети. Потом. Э, много навалилось дел, возможно, даже параллельно идут каких-то два дела, которые вы пытаетесь вырулить, пытаетесь вырулить. Потом вам надо какие-то подарки кому-то покупать. Также и сами можете получать определенные сюрпризы. Есть камень сомнений, но, в общем-то, вы идете, дорогая моя, дорогой мой, в правильном направлении. То есть вы поставили себе какую-то цель или, возможно, Вследствие каких-то ситуаций у вас открылись как бы врата, врата открылись, и вы чувствуете, вот это сейчас надо не упустить, надо идти вперед. И я даже вам скажу, что правильно надо идти вперед и выходить, выползать из какой-то двойственной ситуации. Возможно, это связано с работой, что вам пришлось и вашим, и нашим, или параллельно вторую работу брать, Тут очень вот так камни сгрудились, когда прям вот такой месиво, прям винегрет получился, пазл такой, да. Но, а каждый камень мне говорит о разном. Вообще хочу сказать, что если вы женщина, то ближайшие и ближайшие будущие события у вас зависят от вашего рывка и также возможно от помощи какого-то мужчины если вы мужчина то хочу сказать что от вашего личного рывка зависит тут ситуация особенно мужчинам хорошо все что связано в работе в карьере ближайшие наперед две недели дают вам эту возможность но если вы включаетесь в процесс с интересом с азартом с рвением что касается женщин, скажу так, в теме, допустим, познакомиться, в теме любви. Да, через две недели есть возможность. Но возможность это может быть связано с мужчиной, который работает с вами где-то на работе рядом или вокруг работы. Вы выходите и встречаете знакомое, приятное, улыбчивое лицо. Вот так. Я бы даже сказала, что через две недели наступает период, когда там две недели еще вперед, полторы точно не надо спешить потому что исходя из нынешних каких-то нужных вам удачных событий вы можете выложить в голове такую цепочку которая вас потянет потянет еще как бы фантазии увеличивается аппетит увеличивается вот тут я бы сказала надо быть очень осторожным, осторожны в теме аппетит на будущее то есть вот ближайшую неделю у вас формируется, а возможно уже сейчас у вас вы точно знаете, по какому пути пойдете, где ваши деньги, где ваши заработки. Еще хочу сказать, что если неделю назад что-то вас раздражало и очень утомляло, то через неделю тут всплывает, так сказать, камень помощи то ли от родителей, то ли еще помощь от ангела лежит. Мне это нравится. Вообще, кто ждет беременности, для девушек сейчас такая, для женщин, может быть, вот будет объявление вам в этой теме, потому что камень Лу Луны и камень объявления очень близко лежат, а камень Луны это женский камень и камень материнства тоже, дорогие мои. Ну, в принципе, как Павел Глоба утверждает, это и камень денег. То есть вообще очень скажу, денежная тема тут усилена, в поле, которое называется настоящее. Так что идите вперед, не сомневайтесь, дерзайте. И подсказка вам отдельно: не сворачивая с выбранного пути, и тогда поймешь смысл рождения. Смотрите, как интересно: то ли смысл своего рождения, то ли смысл чьего-то рождения. Очень интересная вам такая подсказка сверху. Удачи вам!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 А теперь, если вы выбрали этот номер, я начинаю. Итак, прогноз на камнях. Что же камни такого хотят вам важного сказать? Возможно, в прошлом вы делали ставку на свою занятость или на свою удачу при поездке или в работе в другом государстве. Возможно, допустим. Но сейчас вы осели, а у вас... Сейчас какой-то грандиозный план, который, я бы сказала, начинает осуществляться. Возможно, он связан просто вот со своей нынешней, знакомой вам, производственной какой-то деловой деятельностью. И камень говорит, что бери быка за рога, и вот продолжай, продолжай, продолжай. То есть камень не советует что-то сильно сейчас менять, я бы вот так сказала. Вперед выходят, как бы вас ждут усиленные какие-то трудовые будни, творческие, может быть, будни, это очень хорошо. Главное, через неделю... Наступает период, который говорит, сильно не спеши. Вообще хочу сказать, допустим, если какая-то женщина смотрит меня сейчас вот это видео под этим номером, может быть, не стоит, кто вот ждет ребенка или ждет беременности, может быть, не стоит делать, возводить рождение ребенка, зачатие ребенка в ранг такой идеи фикс. Хочу ребенка, хочу ребенка. Вот это не надо. Тут надо положиться на другие силы на э, возможности своего то есть вашего создателя не летать в облаках и где-то немножко поверить в фортуну чтобы фортуна принесла вам эту беременность у кого просто уже взрослые дети может быть надо обратить внимание через полторы недели на то что они хотят с кем они дружат потому что там, возможно, появился друг подруга, которые хотят затянуть ребенка в свои какие-то, в свои темные лабиринты. Информация для тех, кто не познакомился. Ну, возможно, через 4 дня у вас открывается 4-дневный период наперед. Через 4 дня, 4 дня. Когда может быть, может быть случайно, может не случайно, такая романтическая встреча может быть, если, чем меньше вы будете накладывать на эту встречу какие-то свои планы грандиозные на этого человека, который еще толком и не знает, что на него там уже три тонны планов наложили. То есть, чем меньше вы будете мысленно выстраивать там планы, тем лучше пройдет и эта встреча, и тем больше удовольствий и чего-то нужного вы получите от встречи с этим человеком. Что у нас на будущее? Что на будущее? Дорогие мои одинокие, у вас в будущем, в недалеком будущем, лежит камень, связанный с любовью, с сексом. Прекрасно. Возможно, даже с этим человеком в дальнейшем вы создадите и сделаете какой-то совместный проект. То есть любовь, эм, любовь любовью, а потом вот что-то вы еще замутите, какую-то темочку совместную. Вот это очень хорошо. И вообще, кто уже в браке и чувствует себя... Одиноким наступит период, когда наконец-то опять вы порадуетесь своему партнеру, опять что-то с нового ракурса увидите, что-то в нем, в ней, и обверчатся ваши отношения. Вообще мне нравится, что тут, конечно, нравится в кавычках, что тут два камня горный хрусталь лежат. То есть вам не чужды большие, сказать, какие-то фантазии. Вы с этими фантазиями немножко, как ребенок, идете вперед. Может быть, это неплохо, но пусть в ваших фантазиях не будет такого самоутверждения, что я сама все могу, прям все-все могу, я сам все-все смогу. Если вы мужчина, то, возможно, вам пора подумать о своем гнезде. Вот Такая вам, вот тут рекомендация, все, что касается нам настоящее все, что связано с работой, с производством, с творчеством, очень хорошая линия в соединении с, э, то есть трудись не от в соединении с фортуной. И еще подсказка от меня, пора уважать себя и свои таланты. Прихлебателей скидывай. Найди себя на новом пути. Вот интересно. То есть новый путь, если вы уже нащупали, вставайте на этот путь. Если вы не нащупали, то через три недели, через четыре, вы почувствуете вот что-то еще, еще к этому. Да? Но сейчас у вас очень сформировано. Мне нравится. Может быть, вот это вот сейчас у вас новый путь. Тогда идите и идите и идите. Уда удачи вам в этом в новом пути. Итак, дорогие мои, если вы выбрали этот номер моего гадания, моего прогноза, я начинаю. Итак, что же камни вам говорят? О чем они сигнализируют? Сигнализируют о том, что возможно уже пора начинать какое-то ускорение. Если четыре дня назад вы уже вошли в стадию какого-то ускорения, это хорошо, значит хватит спать, хватит летать в каких-то полу облаках или хватит летать в тех облаках, которые для вас пока что или вообще нереальны. А пора вступать вот что-то. Возможно, у кого есть родные папа, или ну, еще жив папа, или отцовская линия, возможно, надо прислушаться к каким-то советам, которые советуют вам, какой-то дают совет, совет, но этот так сказать совет для вас перестроечный. То есть вам надо тогда в себе что-то поменять. Может быть, и надо что-то поменять. Возможно, это связано с какими-то поездками. Возможно, это связано с переездами. Если вы одинокий, Одинокая, может быть, пора реально подумать, что хватит жить одной, хватит жить одному. Тут вот много таких прозрачных камней, которые говорят немножко о легком отношении, чуть-чуть о легком таком отношении где-то к жизни. Если вы женщина, девушка, и как бы давно ведете свободный такой образ жизни, может быть, вам пора задуматься на фоне любви, которая вот на носу или в которую вы уже попали. А может быть, пора задуматься о материнстве, я бы вот так сказала. Потому что, потому что... даже есть какое-то там препятствие, но пора задуматься об этом. Вот интересно. Вообще, конечно... В теме материнства тут какое-то есть препятствие в теме беременности, допустим, потом я вижу тут камень хороших трудовых монотонных дел. Это тоже хорошо. То есть, смотрите, если вам отдельно, вот вы, допустим, в какой-то теме уже задействованы. А вам вот родня советует или к нам присоединись, или вот, а хочешь, вот тебе бы подошла такая тема. То есть вы ее рассмотрите, может быть, стоит попробовать. То есть ну, не стоит вот так отметать, откидывать. Мне нравится, вот что в этой линии лежат два таких камня, которые очень мощно отвечают за, за успехи в работе, за возможность больших объемов работ в работе. Мне это нравится. И вообще... Я бы сказала, что у вас в ближайшие два месяца период взлета, ускорения. Будь то работа, будь то карьера, будь то любовь, дорогие мои, ускорения. Причем тут через три недели там лежит и колесо фортуна. И усиление и своих каких-то жизненных энергий, которые у нас бывают всякие периоды, когда мы немножко больше спим, или когда период мы рвемся в бой, как, как тигры, и мы чувствуем, что можем свернуть горы. То есть у вас вот прямо на носу этот период. Мне очень нравится, я очень рада, что вот так. И что еще? То есть не бойтесь каких-то экспериментов, не бойтесь дополнительных заработков, не бойтесь рассматривания вами, рассмотрения каких-то дополнительных тем, потому что вот в этой линии в дополнительной лежит камень колеса фортуны. Может быть, единственное, как из минус, я могу сказать, что это может быть, если вот у кого есть дети, может, ну как бы вас отрывать, вот эта загруженность может отрывать от семьи, это да но кто глубоко в браке, я думаю ваш партнер ваша партнерша очень даже будет рад рада будет рад, что наконец-то вот вы как-то сумели себя чем-то занять дополнительным, это вам и внутреннее какое-то даст значимость для себя и внешнее наполнение вашей семьи деньгами. ну скажу вот так, ну вот дополнительно допустим и подсказка от Кассандры Счастье и проблема ходят рядом. Ищи поддерж, поддержку в цифре 16. Итак, ближайшие три месяца в цифре 16, то есть это 16 число месяца с момента просмотра вами этого видео, или 16 часов дня. Обращайте внимание, что вам предлагают в этот момент, э, в какие вы сами ситуации, как вы сами себя ведете с какими-то людьми. То есть это какие-то значимые цифры на ближайшие три месяца. Вот, дорогие мои, был вам такой прогноз. До встречи!